Ни любви, ни пыль. Удивительный век, Мир безумный, огромный, хрупкий, Но ты жадно вцепился смешной человек В тесноту телефонной трубки. Неужели милее веранды и книг Бесконечная гладь Каженный грабью стакана, как мороз возле губ образует пар, как меняет взгляды любовь. Каждый день, каждый миг, каждый час это дар самый ценный из всех дорог. Насладись тишиной снегопада, злись, прощай и танцуй, улыбайся, любя, чувствуй грусть, умирай от счастья. Убери телефон, поживи для себя, так живи, чтобы надышать.